Всем морники, народ, и я вам сейчас объясню, что означает это странное приветствие. На афише Daily на этой неделе я наткнулся на пушечную статью, которая связана с вопросом, который вы задавали в комментариях под прошлым видео про переводчиков. Вопрос был такой, Дима, когда уже вымрут настоящие переводчики и займут ли их место искусственные переводчики? Ну или что-то в этом роде. В общем, статья про это, статья про то, что творят электронные переводчики. Потому что, как вы знаете, они сейчас стали гораздо умнее, чем раньше. Там уже подвязаны евросети, хотел сказать Там уже вовсю работают нейросети и прочие разные сложные алгоритмы Которых я даже не понимаю, потому что я всего лишь глупый человек Нейросети согласно статье в афише Daily начали придумывать новые слова когда я прочитал эту статью, ребят я был просто в восторге, потому что во-первых, искусственный интеллект который еще фактически не искусственный интеллект но так или иначе машины начали придумывать новые слова, и когда я посмотрел список этих слов, я просто меня унесло, это, это прекрасно я так не умею, во-первых, меня покорило слово зигзагировать, а двигаться зигзагами, это же гениально клиент что-то начал зигзагировать морники вместо good morning» и вместо доброе утро, я не, до такого не додумался. Два года на канале и не допер, а компьютер уже додумался. Обонять вместо нюхать, это прям вот старый какой-то русский, дворянский. Я имею честь обонять вас. Ушибистость. Ушибистый мужик! А! Мне еще понравилось травянин, травник или травянин, кстати. Интересно, как поставить в этом слове ударение. Короче, ребята, суть в чем? Отвечая на ваш вопрос, я много думал о том, когда же наконец неживые переводчики <связь> переводчики нежить, ну точнее компьютерные переводчики заменят живых переводчиков, для меня этот вопрос животрепещущий, потому что это то, чем я зарабатываю на жизнь, переводчик если машины придут на эту землю и заберут у меня работу They took They took <связь> что я буду делать? ну на самом деле я уже готовлюсь Но, отвечая на ваш вопрос, много ли еще на наш век хватит работы для живых переводчиков? Как бы странно это не звучало. Я думал, что у нас еще с вами человеки есть примерно 10 лет перед тем, как машины заберут нашу работу. Электронные мозги стали гораздо умнее, чем лет 10 назад, даже лет 5 назад, и меня уже это начинает тихонечку напрягать. Вы, наверное, в курсе, что, по-моему, у Гугла уже появились какие-то наушники, которые там, переводят то ли синхронно, то ли последовательно с одного языка на другой, только русского языка там пока нет. Короче, революция идет, и я уже даже сомневаюсь по поводу моего прогноза в 10 лет, хотя на самом деле считается, что если это художественный перевод, или что-то более сложное, чем просто перевод типа привет, привет, как дела? Электронные мозги пока нас все-таки заменить не могут. Сегодня, ребята, мы с вами это проверим. Поэтому, как мы сегодня с вами, ребята, поступим? У нас сегодня будет соревнование переводчиков и посмотрим, насколько хороши электронные мозги. Мы сегодня возьмем за переведенные, зачитанные, за смейный додыр Гарри Поттер и философский камень, мы возьмем Google переводчик, который по утверждениям статьи стал гораздо умнее, там уже нейросети. Мы возьмем Яндекс-переводчик и мы возьмем перевод той, которую нельзя называть образца 2000 -го года. Таким образом, мы выясним следующее. Умнее ли уже сейчас электронные мозги в переводе, чем не очень такой переводчик, начинающий образца нулевых? Давайте проверим, мне уже не терпится. Миссис Дёрзли was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck. So Яндекс-переводчик начнет. Миссис Дерсли была тонкой и блондинка, и была почти в два раза больше обычного количества шеи, которая пришла в очень полезно, как она провел так много своего времени треск... Над садовыми заборами шпионя за непосредственные соседи. Мне кажется, нейросети Яндекс.Переводчика что-то пили сегодня. Ну, типа, субботу снимаю, очень даже могли. Google переводчик Миссис Дурсли была тонкой и блондинкой. И почти в два раза больше обычного объема шеи. Что очень полезно, поскольку она потратила так много времени на то, чтобы ухаживать за садовыми заборами, шпионить за соседями. Та, кого нельзя называть. Миссис Дурсли, худая блондинка, обладала шеей двойной длины. Что было как нельзя кстати, ибо эта леди обожала заглядывать за чужие заборы и шпионить за соседями. Вот, пожалуйста, мне кажется, это очко получает прям сходу... Та, которую нельзя называть, она просто уела электронных переводчиков. А это она еще в 2000 году. Чего я на нее так ругался, я не пойму. Предлагаю дать нашим испытуемым задачку посложнее. Мы переведем прямую речь, причем прямую речь Хагрида, который, как вы знаете, в оригинале говорил на что-то типа «кокни». И «кокни» — это не глагол. Хорошая шутка. Переводчики так не умеют, онлайновые. Хагрид говорит. "Couldn't you make us a cup of tea, could you?» It's not been an easy journey. Яндекс переводчик. Не мог бы сделать нам чашку чая, не так ли? Это было нелегко путешествие. Google переводчик. Не могли бы выпить чашку чая, не так ли? Это нелегко поездка. Чику можно, а? Измотался как собака. собака. Очень важный критерий. Электронные переводчики переводят все-таки слова про собак, они не думают она думает. Вот это сложно, я бы сам не перевел. Your great of a son, Donny and Don't worry. Яндекс-переводчик. Еще великий глупышка сына, не нужен фейтин, Дурсль, не волноваться. Google. Тем не менее, великий пудин сына больше не нуждается. Вот корми, Дурслей. Беспокоиться. Твоему пончику, Дурсли. Ни к чему еще жиреть, так что не дергайся. Вы сами все прекрасно видите. Хагрида оно не может переводить. Сейчас чуть коротенько, коротенькое, потому что у меня уже. Э -э -э, горло от Хагрида болит. Яндекс. переводчик. Сейчас я водички выпью, а то я. не сам знаешь, кто убил их А потом, и это настоящая мистика Каждый из дел в том, что он тоже пытался убить тебя Хотел Тер сделать чистую работу Это я полагаю Или может быть он просто любил убивать тогда Ноки, okay, Google переводчик Ты знаешь, кого убил их Тогда это, это настоящий мистик вещь он тоже пытался тебя убить. Требуется тер очистить работу, это я полагаю. Или, может быть, он просто любил убить к тому времени. Я любил твоих... Сами знаете, кто их убил. А потом, и тут-то вся заковыка и есть. Он попробовал прикончить тебя. То ли хотел, чтобы не осталось свидетелей, а может уж просто так любил убивать. Сейчас будет, ребята, напоследок настоящее испытание список учебников из Хогвартса. Смогут ли электронные мозги поиграть с словами так же, как живой переводчик? Давайте проверим. Яндекс переводчик. Все студенты должны иметь копию каждого из следующих. Стандартная книга заклинаний класс 1. Миранда Тетеревятник. Хорошо. История магии Батильды Бакшот. Теории магии Адальберта по пусту. Руководство для начинающих по преображению с помощью эмитического пере... <свят> Хорошо. Одна тысяча магических трав и грибов. Филида спора по. Волшебные черновики и зелья Арсения Джиггера. <свят> Арсений Джиггер. Фантастические звери и где их найти от Ньютас командора. Звери. Не твари. «Темные силы. Руководство по самозащите Квентина Тримбла». Uh, Яндекс-переводчик, мне кажется, got it. Гугл-переводчик. Чем ответишь ты? Все учащиеся должны иметь копию каждого из следующих. Стандартная книга заклинаний первый класс Миранда Гошау. История магии by Филда Bagshot. Он не смог. Google не смог. Яндекс, давай! Магическая теория от Альберта Вафлинга. Руководство для начинающих по трансфигурации Эметик одна 1000 магических трав и грибов Филиды Споре, волшебные шашки и зелья от Арсениуса Джиггера, фантастические твари-звери и где их найти Ньютс Командер, темные силы и руководства по самозащите Квентина Тримбл. А и там у этой была Миранда Гашок, сборник заклинаний часть 1, Батильда Жук, Пук, История Магии, Альберт Вафлинг, Эмерик Свич, превращение руководства начинающих Филида Спора, еще волшебных трав и грибов. Арсениус Джиггер, волшебные отвары и зелень. Командер, сказочные существа места их обитания. Квентин Трясель, силы зла, руководство по самозащите. В общем, друзья, что я имею сказать? По-моему, сильно очень переживать не надо. Потому что вот как минимум этот тест показал нам всем, что время у нас еще есть. Пока что, несмотря на то, что электронные мозги стали правда умнее, чем раньше. Я помню, что они выдавали там лет 5 назад, но они пока все-таки далековаты даже от той, которую нельзя называть образца 2000 года, а это показатель, ребята. Так что, если ты учишься на переводчика, хочешь стать переводчиком, но не учишься на него, и беспокоишься по поводу того, что скоро останешься без работы, <вы> мне кажется, лет 10 у нас все-таки еще есть, Особенно если твоя стезя будет художественный перевод, потому что пока что нужно быть человеком, мне кажется, не последнего ума, чтобы переводить действительно хорошо. С вами был Дмитрий Море. пишите, что вы думаете об этом всем, а отлегло ли у вас от сердца, и скоро с вами увидимся, в пятницу поговорим, и я отвечу на, все-таки отвечу на ваши вопросы остальные по поводу работы переводчиком. Такие дела, пока, ребята!